Привет друзья, это Рахманин И это байки из кабины Ну в общем Мы находимся в Сызрани Демонтируем Монтируем Stellarus Руснефть. 7 дней Мы этим уже занимаемся Вот, хотел показать Свои обновки для Автовышки Ништячки так сказать Сейчас покажу В общем первое что я сделал Я обшил руль Теперь он удобен Он теплый Не скользит рука Толстый такой Держать удобно очень Вот Далее Купил себе вот такой Фонарик Для салона кабине нету света ну был раньше но с... сгорел что-то все купить вот такой вот заряжается он от 220 но ну, можно домой брать и заряжается вот так вот откидывается вот так он у меня болтается как гирлянда дальше оставил такие свои фонарики Светит очень хорошо. Сейчас покажу, как светит. Это днем. Ничего не видно. Сейчас покажу, как ночью. Вот, друзья, как светит мой Через свет штатный. А вот так светит мой новый свет. Блин, я доволен. Круто. Далее поставил вот такие брызговики из квинтета, чтобы не закидывал лапы сюда. Посмотрим, как будет работать. Вот так это выглядит. Еще нарезал резину. Был протектор рученьев. Теперь вот такие шашечки. Зима на нас тут. Будем ездить. Смотрим, как будет работать. Далее, что я еще сделал? Я поставил на люльку вот такую крышку рычаги, чтобы снег не впадал. Ну, примотал пока так. Потом резиночку как-нибудь поставим в крепежик. Очень удобно, всем советую. Снежок не попадает, вода не счет, опилки не летят. А, что еще? От сварщиков искры не летят управление очень классная штука, из алюминия а мы все работаем снимаем и ставим на улице пришла зима еще сделал такой себе коврик заказал он из материала его очень удобный сделали вырезали все по размеру шикарный у нас обед на трассе газ кипятим водичку тушеночка уже вход пошла сейчас будем кушать вот друзья 5 минут и наш обед готов приятного аппетита нам Стоим на трассе в пробке. Где-то авария. По рации передали, что какая-то бочка крутанулась в кубет. Стоим, ждем. Вот, господа. Прошел примерно час. Мы проехали. бочку укатилась а в купет. вот сигач стоит потрепанный приехали МЧСники скорая пожарники сейчас будут эвакуировать великая русская река Волга стоим в пробке на газ Есть чем полюбоваться хотя бы. Ну здравствуй, Мы почти дома. И все, что хотел показать на сегодня Смотрите байки из кабины На моем канале Подписывайтесь на мой канал Комментируйте Задавайте вопросы Ставьте лайки Можете меня найти в соцсетях Все ссылки будут в описании Вступайте в мои сообщества Всем удачи